Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, как всегда, Александр Владимиров. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Сепаратизм вообще это явление очень такое распространенное, к сожалению, и очень опасное, насколько мы знаем, вот даже в свете нынешней войны, потому что, собственно, это одна из причин, этой войны. Но по поводу Великобритании хочу напомнить нашим зрителям, может, не все знают, что, кстати, вот очень часто просто говорят Англия, не понимая, что Англия это только часть Великобритании. Значит, Великобритания состоит из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Вот, так что э, правильно говорится, таки Великобритания, когда мы имеем в виду Соединенное Королевство Великобритании и Северная Ирландия. Но вот скажите вообще, если говорить по поводу вашей страны, вот эти э, сепаратистские вот эти настроения, я знаю, что это касается и той же Шотландии, и Северной Ирландии, э, и, и всех, собственно, и в Англии есть, Уэльс везде есть. Силы, которые хотят отделиться от Великобритании. Вот это исторически как-то чем-то обусловлено, или это всегда есть во все времена. Люди, которые любят, как ну, побузить. Ведь да, многие бузили, но ну, ничего не случилось. Вспомним, например, Чехию и Словакию. Мирно. Сели за стол переговоров после, так сказать, распада Советского Союза, подписали бумаги, сейчас живут своей жизнью, и нет проблем. Ездят друг к другу в гости, все хорошо. Вспомните Италию. Юг хотел все время отделиться от севера, а север от юга. Почему? Потому что север... Ну, я помню по 90-м годам, я часто бывал в Италии, и, вы знаете, это действительно легальный бизнес, это Милан, вот Флоренция, вот, вот эти вот города, там все как-то четко по закону и так далее. А юг – это вот такая, знаете... Знаете, как э, подпольщина, какие-то фабрики тайные, кто-то там что-то шьет, какие-то лейблы значит, э, пришивают, и фуры грузят и отправляют. То есть сплошная нелегалка. То есть такие цеховики, понимаете, mm -hmm. жили. Конечно, в общем-то, но результат тоже такой, что сейчас как бы эти процессы ушли, никакого особого воздействия друг на друга нет, какого-то вот, давайте отделяться, давайте так сказать. Ну а опять-таки посмотрим дальше, посмотрим, на, на, например, на, на, на ту же Испанию. Каталония изве, известна всем, она по сей день хочет хочет отделиться. Тоже это понятно, почему? Потому что это развитый промышленный район. Вся остальная Испания ничего практически не дает. Там горы, ну и курорты на юге, и это все. Промышленность как таковой нет, все, все, все фрукты, так сказать, в районе Барселоны, вот этого региона, и они как бы очень, так сказать, все время бузят, как вы говорите правильно, и пытаются выйти. Ну, иногда принимаются жесткие меры, но фактически референдум им проводить не дают. Ну, в общем-то, наверное, это их тоже право, они как-то сами решают этот вопрос. Сейчас как-то там тоже все как-то заглохло мирно. Испанию возьмите эту самую страну Басков, вот там, да. да, там вооруженные есть дела, там и взрывы, и все такое, все это происходило и есть. А вот, ну, опять мы Фландрию можем вспомнить, бельгийскую часть, так сказать, где тоже все время какие-то попытки, давайте делиться, давайте, так сказать, будем жить раздельно. Но в Англии этот клубок, он такой, знаете, столетиями, столетиями длится. Ведь фактически в Шотландия вошла в состав Британии в 1707 год. И вот 300 лет они все делят. Они никак не могут согласиться друг с другом. Шли постоянные войны в 18-19 веке. Ну, сейчас как бы потише, никакой войны, конечно, нет. И быть ее не может. И вы знаете, более того, вот хочу привести просто такой маленький пример: когда вот вот эти события в Украине произошли в феврале, началась война, я мне позвонил мой товарищ англичанин, и я ему спрашиваю: я говорю, скажи, пожалуйста, Марк, вот вот, ну вот если бы так у вас произошло, если бы Англия напала на Шотландию, он говорит, ты знаешь, я бы покончил с собой. Для меня это был бы мощнейший удар и так далее. То есть у них, понимаете, да, отношения. Вот отношения одно, и, ну, так сказать, России там и так далее, и отношения здесь. Они будут спорить, они будут и дальше, может быть, спорить. Ведь, опять же, проходил референдум за выход Шотландии из состава Великобритании. Ну, опять-таки... Большинство, 55% проголосовало, чтобы остаться. Вот. Я сейчас вернусь э, к Швейцарии, чтобы окончить, э, э, извиняюсь, Шотландии, э, чтобы закончить обзор немножко о Северной Ирландии. Да. А вот здесь э, события такие, что по сей день в ряде пар... националистических партий существуют военные организации. Там есть вооруженные люди которые завтра могут взяться за оружие, если что не так, и начать стрелять. Более того, я сам, лично проходя по Сити, чуть не попал под замес, это был 1995 год, произошел взрыв бар, паба, и полетели вот эти, я как сейчас помню, гвозди, что-то еще, окна были разбиты. Я находился метров 50. То есть, если бы еще... Чуть-чуть прошел, я не знаю, чем бы это такое, по крайней мере, ранением точно. Я это видел, я, я, я помню прекрасно, как взорвали Baltic Stock Exchange, это, так сказать, биржа балтийская, она была взором, она состояла из стекла и так далее. Вот это все республиканс... ирландская республиканская партия. Это националисты с таким военным уклоном, религиозным уклоном. И по сей день проходят вот эти шествия одни против других. И как бы вот ситуация, она не успокоится. С Брекситом эта ситуация еще более как бы накалилась, но опять-таки им дали возможность где-то в 99-м году, если я не ошибаюсь, создать свою собственную ассамблею, и с того момента как бы все чуть-чуть потише стало. То есть у них появились права принимать свои собственные законы, э, э, так сказать, как-то решать свою собственную жизнь, то есть такая федерализм в более явном виде. Ну так вот, возвращаясь э, к Шотландии, конечно, ну, как говорят, они такие ребята упертые, англичане такие консервативные, они никогда не найдут общего языка. Понимаете, простая вещь, если Англия будет играть с Португалией в футбол, шотландцы 99%, даже 100% будут болеть за Португалию. То есть это, это, это железные, так сказать, вещи, которые были веками. В то же время, ну, мы же как бы должны, должны понимать, что в принципе сама Шотландия с одной, с одной точки зрения, это в принципе самостоятельная страна. Я хочу напомнить, что а, в Шотландии есть нефть, есть газ, а, есть а, разного рода другие полезные ископаемые, включая золото, и только одна ш, вот, шахта по добыче золота дает где-то примерно 25 миллиардов фунтов в год. Там же находятся, ну, тут это, как говорится, незакрытая информация, авиабазы, авиабазы Великобритании, авиабазы НАТО. Там находятся, <coughs> якобы, ну, когда-то он был флотом, сейчас говорят, одна лодка осталась, атомная подводная лодка. Ну, ничего, там все равно 255 боеголовок. Так что, слушайте, европейскую часть России тут, распахают в 5 секунд. То есть не надо думать, что так все там слабенько и ничего нет. этой одной лодки хватает. Но суть не в этом. Суть, суть в том, что слишком много таких вот объектов, ядерных электростанций. Там тоже много находится. И, конечно, англичане ну, не хотели бы, чтобы... Шотландия вышла, и, так сказать, это, это явно ее подорвет. С другой стороны, на сегодняшний день национальный долг Шотландии составляет где-то 100 миллиардов фунтов. Это очень большая сумма. Им довольно тяжело придется, так сказать, если они выйдут, решать, так сказать, эти вопросы. Ну... Опять-таки, будем говорить так, что всего в Шотландии проживает где-то 5,5 миллионов человек. Из них крупнейшие города – это Глазго, где-то около 2 миллионов. А остальное – это вот озера, горы, вот, крупная, естественно, индустрия виски. Что, что характерно, просто ради интереса. В Шотландии виски стоят дороже, чем они стоят на территории Англии, как ни странно. А уж во Франции точно можно купить виски гораздо дешевле, чем купить его, например, в Лондоне. Ну, такая особенность, такие налоги. Но это факт, факт остается фактом. Вот. Ну и, конечно, тут надо отметить еще один фактор, немаловажный, но, я думаю, интересный. На сегодняшний день белое население в Шотландии 99%, процентов, а в Великобритании 80%. А в некоторых городах уже больше, э, э, так сказать, ну, цветное население, скажем так. Не хочу никого тут обижать. Вот. Отношусь к этому абсолютно толерантно. У меня их много живет, масса знакомых, неважно. Так вот, их, значит, на сегодняшний день 51 где-то процент, если судить о Лондоне. Белых только 49. Так что, ну это такой фактор, который он, о чем-то он говорит, о чем-то он не говорит. С одной стороны, например, вот белые хотят, не так хотят учиться, и познавать что-то, как, например, темнокожие ребята или арабы и так далее. Те учатся очень активно, особенно индусы и так далее кстати, в правительстве Шотландии один есть только индус. В правительстве Британии на сегодня ну, уже скоро будет 40%. То есть вот, вот это как бы такая ситуация. И вот, вот этот сепаратизм, скажем, скажем так, на сегодняшний день, он реально мешает. Он реально мешает, реально, так сказать, не дает возможность как-то... Сплотиться, потому что проблем сегодня очень много. Вот сегодня буквально опубликованы данные. Британия ежегодно от Брексита теряет 100 миллиардов фунтов. Ежегодно. Это огромные цифры. И здесь нужно как... Вот представьте сейчас, говорят, а нефти вам не будет. Куда пойдут покупать эту нефть? Значит, ну, конечно, это сложные проблемы. Сейчас пока она есть, сейчас пока все это функционирует и так далее и так далее. Ну и я уже, э, ну хочу сказать такие еще вещи. Много преимуществ, например. Многие англичане в последнее время стали перебираться в Шотландию. Причина простая: обучение детей. Там оно даже в вузах без. Ведь мы в Англии платим за за за ребенка, но не мы, в смысле, государство платит 9250 фунтов в год за одного студента. Ему дается субсидия, кредит на это дело. А там все бесплатно. Там бесплатно, например, такие вещи, как э, медицинские рецепты. Всем и с любого возраста в Англии такого нет. То есть вот таких преимуществ э, тоже где-то в Шотландии стало появляться достаточно много. Они строят много очень новых домов. Они хотят, чтобы к ним приезжали. Но есть проблемы и следующая. Тоже серьезная и политическая. Например, за Брексит в Шотландии голосовало только 35%, 65% было против, а пришлось выходить. То есть это тоже это накаляет, как говорится, ситуацию. В то же время шотландцы прекрасно понимают, что, несмотря на из-за того, что существуют вот эти долги и многие другие вещи, им э, сложно будет сразу перейти на евро. Поэтому они как бы в своих вот заявлениях говорят о том, что давайте оставим фунт. А это сложно, это сложно, потому что, ну, имеется в виду для того же Евросоюза, чтобы их принять. Ну, вот приходите, и тут еще вам и фунт оставьте. Вы, вы тоже самое будете диктовать, что и ваши, так сказать, вот соседи диктовали нам тут десятки лет, да? Поэтому вот этот момент, конечно, он предполагает, ну, как бы, такого специфического подхода. К тому, чтобы понимать, взвешивать эти вещи. Сейчас, я думаю, всем не до того. Сейчас все как бы пытаются свои дела уладить потихоньку. Вот. Поэтому там есть свой парламент, там есть своя валюта. там Они печатают свои собственные фунты шотландские которые можно поменять, приехал в Англию. Расплатиться ими могли нельзя, но поменять банки можно. То есть вот такая вещь тоже существует. То есть свободы у них достаточно много и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, я думаю что проблема существует, потому что мы не можем вычеркнуть из истории такие мира, имена, как Мария Стюарт, да, Вальтер Скотт, Роберт Бернс. Понимаете? Адам Смит – это все шотландцы, я уже не говорю об актерах и так далее. Все-таки вот эта общая культура, она, конечно, имеет тоже огромное значение. И вклад этих людей в историю Шотландии действительно был велик. Хорошо, вот, Александр, да, очень интересно. Теперь вот в заключении э, такой вот э, вопрос, вернее, даже не вопрос, а такое вот, э, размышление, э, что есть э, прецедент, уже созданный в Косово. Когда тоже это спорный очень вопрос, не все страны признали независимость Косово, а вопрос мой в том, есть ли какие-то вообще здесь критерии того, насколько должно быть мало государства для того, чтобы объявить свою полную независимость ну, вы можете сказать, что есть княжество Монако очень маленькое, да, еще какие-то ну, да. про карликовые государства. Но если мы говорим вот э, на сегодняшний момент, потому что вот мы опять говорили по поводу Украины, это же можно дойти до абсурда, когда какой-нибудь город скажет, что вот Донецк, мы отделяемся и будет отдельное государство, да, город-государство. Есть какие-то вообще, или это настолько индивидуально, что нельзя сказать, что вот Косово, многие на него ссылаются, говорят, ну вот прецедент создан, теперь уже кто-то еще захочет, скажет, ну вот Косово им разрешили, а мы что, рыжие, почему нет? Или все-таки здесь должно быть как-то это еще связано с тем, вот вы говорите, может себя обеспечить это государство или нет. Потому что, мне кажется, это напрямую связано, что если э, вот эта территория, которая хочет себя объявить независимой от других, она должна сама себя э, прокормить. А если она будет каким-то донором, извините, то э, грош на этой э, свободе. Вот что вы об этом думаете? Тут я с вами здесь в данном случае согласен, что э, должны быть какие-то критерии, и наверняка они есть, то есть это прежде всего экономические критерии, которые, ну куда без этого, да, скажем так. Если, ну, простите, балтийские страны, даже Латвия, из там 11-12 миллиардов своего, так сказать, бюджета, 6 берут в Евросоюзе, ну, понимаете, как-то, вот... Но там другая проблема, там никто из них, нет общего языка, Они, им, им бы следовало объединиться, я думаю, еще в те времена. Но опять-таки это их проблемы. Но я думаю, что сегодня мы, например, на, на том же примере вот прибалтийских стран, мы увидим, сколько людей оттуда уехало. Десятки, сотни тысяч. А их там где-то живут полтора, где-то два миллиона. Ну, понимаете, вот это, ну, оно ничего не даст. Так же, как та же Каталония, господи, она же... Она снабжает, практически обеспечит весь бюджет, весь бюджет э, Испании. И стоит ей выйти, ну, что там будет с той Испанией, что там останется, кроме Малаги, да, и всяких бандитов, кто там живет со всего мира. Ну, понимаете, то есть вот как бы такая, такая вот история. Эм, вот здесь то же самое, вот это все нужно учитывать. Почему я говорил, что существуют, конечно, какие-то критерии, того, что люди хотят. Вот они вот как-то, ну, не приемлют шотландцы, где-то англичан. Ну, не любят они их. И эти их не любят. Всю жизнь они воевали. Но долги кто отдавать будет? Долги разделены. Так сказать, сейчас они постепенно покрываются. Какая там еще промышленность, кроме там, ну, условно говоря, ну, вот виски, газ и нефть. И все, будем так говорить. Ну, туристы. А туристы ведь, вы знаете... Я вам скажу, я там бывал неоднократно, особенно летом, возле этих озер великих. Там комаров больше, чем в Сибири, в Сибири mm -hmm. знаете, точно. <смех> это уже ужас какой-то просто. Там просто тебя заедят и, и, так сказать, не спрячешься нигде. То есть, а, а, а, а, а зимой, извините, он снег выпадает там по метру. То есть, это неестественно, так сказать. Но я просто к чему говорю, что я с вами согласен. Должны быть, мне кажется, обязательные критерии того, в каких случаях должна быть, может быть, можно претендовать на самостоятельность, на какое-то отделение, экономические критерии, демографические критерии, надо учитывать и население, и численность его и так далее. Это в обязательном порядке, тут деваться просто некуда. Вот, поэтому, конечно, так сказать, Донбасс как страна, это странно, но, в общем-то, сейчас это как бы понятно, что... Статус, статус, так скажем, подвешен, неопределен. Ну, хотя там где-то написали, что определен. Но неважно, там писать могут, знаете, бесноватые люди. Они могут все, хочешь, написать. Ну, пусть пишут, что делать. Это психиатру. Это психиатру. Вот вещи туда. Я, я, бы, я бы их даже не рассматривал. Вот. А что касается Европы, ну, видите, она, она живет. Она спокойно функционирует. Она, она сильна. Она, так сказать... В принципе, решает эти проблемы и решает за столом переговоров. И в свое время, вот, Альфред Кок сказал, мне очень понравилась эта фраза. Слушайте, что вы с этим Крымом заморачиваетесь? Да мы его купим. Но это было до войны и до всего. А ведь эта идея была, которую можно было реализовать, совершенно спокойно. И вот ничего об этого не было. Ну, конечно, было бы, при, при, при, при, при таком начальстве было бы все именно так. Там по-другому просто не мыслят. Ну, я еще раз повторяю, у бесноватых у них своя логика. Поэтому, поэтому здесь как бы сложно все это. Но это можно было бы сделать. Понимаете? А вот так вот отделиться, что-то пытаться, так сказать, сделать. Ну, давайте отделим там что-нибудь, не знаю, Чукотку там, еще что-то. Мне тоже вот кажется да, довольно, так сказать, бредовыми вот эти идеи. Вот Якутия отделиться, вот она с алмазами будет. Mm -hmm. Слушайте, ну а кроме алмаза, ну а как? Слушайте, ну, неужели на алмазы можно все купить вообще? Я, я как-то вот не верю, что такие вещи, они возможны. Или там же Башкортостан, так сказать, ну нефть, ну есть, а что еще? Ну что же, промышленность, это же тоже нужно знать. Я не говорю о том, что единство ну, России, это очень такой важный и как бы непререкаемый момент. Но это, я думаю, все непросто. Есть ну, проблемы. Да, проблем Надо выше решать. крыши. Да, будем решать. Ой, не то слово. Мы в том числе. Хорошо, большое вам спасибо, Александр, за эту интересную беседу. спасибо Мы с вами встретимся в следующий раз. Будет новая тема. Я думаю, может, даже еще более приближена к нашему с вами времени. А на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания. Спасибо взаимно, всего доброго.